Ученый фонда SCP проводит скрытие, но на столе перед ним лежит не тело, а большая капсула, похожая на семенной стручок дерева, только во много раз больше. Ученый разрезает стручок, обеими руками вскрывает внешнюю оболочку и задыхается. Он зовет своего коллегу посмотреть, что он нашел. Другой ученый присоединяется к нему, ожидая увидеть семена, которые они предполагали найти внутри капсулы, но вместо этого из образовавшейся щели высовывается человеческая рука. SCP-936 это аномальный вид дерева, внешне напоминающий фагус-силватика, также известный как европейский бук. Это дерево листопадное, то есть оно ежегодно сбрасывает листья и самоопыляющееся. Его можно встретить преимущественно в Северной и Восточной Европе. Фонд SCP также выделил колональные колонии SCP-936 в сельской местности Финляндии и Украины. Вероятно, по всему европейскому континенту существует еще больше колоний о которых фонд пока ничего не знает. Было доказано, что в корнях деревьев SCP-936 живут азотофиксирующие бактерии, которые имеют больше сходства с семейством бобовых, чем с обычным европейским буком. Эта особенность оказалась чрезвычайно полезной для исследователей фонда, поскольку SCP-936 выглядит внешне неаномальным на протяжении большей части своего жизненного цикла. Тестирование на необычные уровни азота в корнях растений может оказаться полезным передовым методом обнаружения. SCP-936 является однодомным растением, то есть у него есть как мужские, так и женские цветки. Однако во время цветения зоркий ботаник легко обнаружит дерево 936 среди обычных буков, благодаря необычно высокому соотношению мужских и женских цветков. Это невыгодно для растений, поскольку только женские цветки способны приносить плоды. Обычно на каждом экземпляре насчитывается всего 12 женских растущих из старой части дерева. Из этих 12 только 6 в среднем продолжают развиваться. Из этих 6 только один, как ожидается, достигнет зрелости и принесет жизнеспособный плод. Этот плод обозначается как SCP-9361. У него развивается зеленая чашечка. Ботанический термин, обозначающий чашеобразный орган, обернутый вокруг плода или семени, как шляпка у желудя. И он быстро растет до созревшей массы примерно 80 килограммов. Во время этой стадии роста SCP-936 развивает более плотную листву, чтобы компенсировать свои энергетические затраты. Ученые фонда взяли эти огромные стручки и препарировали их, сделав невероятное открытие. Каждый стручок содержит толстый стебель, обвивающий биологическую структуру, практически идентичную человеческому телу, обозначенную фондом как SCP-936-2. Образцы тканей, полученные из этих структур, физически Медиологически напоминают человеческие ткани, а также удивительно функциональны в большинстве областей, в том числе полностью функционирующая система кровообращения и мозговая активность, напоминающая активность человека, погруженного в резервуар для сенсорной депривации. Они кажутся несколько похожими на околоплодные мешки, присутствующие на аномальных оливковых деревьях в SCP-3989, также известном как Костяной сад, опасной саркистской аномалии. Однако сущности, находившиеся внутри этих плодов, были агрессивными саркистскими мерзостями, а не биологическими структурами, в основном похожими на человеческие тела, самым большим расхождением с типичной человеческой биологией является наличие больших скоплений семян в телах этих псевдолюдей SCP-936, что соответствует неаномальным плодам. Эти семена темно-коричневого цвета и размером около 3 см поперечнике Когда плод scp 936 Созревает, чашечка увядает, а плодоножка значительно утолщается. Затем плод ослабевает и лопается, в результате чего человекоподобная структура внутри него падает и повисает на стебле, который обычно переплетается с шейной частью тела. Интересно, что несмотря на то, что каждый экземпляр генетически идентичен, тела, созданные 936 деревьями, сильно различаются по видимому возрасту, расе, полу и внешнему виду. Фонду не удалось найти никаких факторов, предсказывающих, что вызывает развития этих тел каким-то особым образом. Похоже, что это просто еще один аномальный элемент в биологии 936 деревьев. Семена, находящиеся в этих телах, имеют толстую кожуру и для прорастания обычно требуют 16 месяцев. Однако при идеальном уровне кислотности почвы, то есть при уровне pH менее 2, время распространения сокращается до нескольких недель. SCP-936 был впервые обнаружен в Финляндии после того, как фонд начал расследовать внезапный и необычный всплеск самоубийств. Однако полевые агенты фонда, посланные для расследования, вскоре узнали, что это не имеет ничего общего с реальными самоубийствами, происходящими в Финляндии. Согласно разведданным финского полевого агента, внезапный всплеск был вызван странной серией смертей, которые происходили исключительно в одном близлежащем лесу. Там местные власти обнаружили несколько обнаженных трупов, висящих на ветвях европейских буковых деревьев. Поскольку жертв так и не удалось опознать, а истинную причину смерти установить было невозможно. Финская полиция оформила эти смерти как самоубийство, чтобы избежать лишней бумажной волокиты. Но на этом странности не закончились. Когда жертвы были похоронены более чем через год, на кладбище вскоре появились деревья, на ветвях которых висели еще больше обнаженных жертв без опознавательных знаков. Они понятия не имели, что все это время сеяли семена. Не знал об этом и фонд. Первоначально фонд полагал, что необъяснимые смерти были результатом какого-то когнитоопасного явления. Они оцепили периметр вокруг пораженной территории, предположив, что это массовое заражение караедом. Затем они установили наблюдение за всей карантинной зоной, надеясь проследить за развитием аномального явления в режиме реального времени. К удивлению исследователей фонда, за ночь в зоне наблюдения был обнаружен новый труп. Несмотря на то, что записи с камер наблюдения доказывали, что Никто не нарушал периметр, тело каким-то образом появилось изнутри, и, как и все остальные, его не удалось опознать. Когда было проведено вскрытие тела, впервые были обнаружены семена. В этот момент полевой агент фонда также выявил закономерность. Все повешенные жертвы были найдены на одном и том же виде деревьев. Тщательное изучение этих деревьев привело к первому обнаружению плода SCP-9361 и, соответственно, классификации этих деревьев как и SCP-936. Мобильная оперативная группа XI-8, также известная как «Охотники за копьями», оказала помощь в скоординированном удалении всех деревьев SCP-936 в окружающей 45-километровой зоне. Образцы семян были собраны и доставлены на биоисследовательскую зону 104 для локализации. Невероятное сходство между физиологией структуры SCP-9362 и человеческих тел имело потенциальное применение. Могут эти псевдолюди положить конец глобальному кризису трансплантации, предоставляя совместимую синтетическую кровь и органы для нуждающихся людей. Если да, то это могло бы потенциально спасти или, по крайней мере, улучшить условия жизни миллионов людей по всему миру. Чтобы убедиться в том, что это возможно, фонд провел серию тестов по пересадке на персонале d класса чтобы проверить эффективность трансплантации 9362 человеку. В первом эксперименте 25-летнему мужчине d класса Класса, пересадили 100-сантиметровую кожу от образца SCP-9362. Пересадка прошла успешно, и новая кожа обладала большей механической прочностью благодаря интерстициальным целлюлозным волокнам. Однако не все аспекты этой новой кожи были улучшены, и разрезы, сделанные на ней, заживали дольше, чем на неаномальной человеческой коже. Новая кожа также оказалась менее устойчивой к ультрафиолетовому излучению, чем обычная кожа. Во втором эксперименте 25 лет мужчине d пересадили мышечный трансплантант из бицепса образца SCP-9362. Результаты этого эксперимента были невероятно многообещающими. Трансплантант трансплантант не только успешно прижился и вел себя нормально, но и атрофировался с гораздо меньшей скоростью, чем обычные человеческие мышцы. Ученые фонда были воодушевлены дальнейшими исследованиями в свете этого открытия. В третьем эксперименте 30-летнему мужчине D-класса пересадили почку от образца SCP-9362. К сожалению, результаты этого эксперимента оказались не такими положительными. Хотя изначально казалось, что почки функционируют нормально и даже демонстрируют замечательную экономию жидкости, вскоре эксперимент пошел на смарку. Здоровье D-класса начало ухудшаться, и он умер от почечной недостаточности в течение 7 недель. В четвертом эксперименте пищеварительная система от образца SCP-9362 была пересажена 23 летним женщине d класса Хотя пересадка прошла успешно, она вызвала резкие физиологические изменения в организме испытуемой. Она стала истощенной, и вскоре они узнали, что процесс пищеварения в ее организме изменился с обычного на тот, при котором она поглощает побочные продукты бактериального разложения в желудке. Врач, наблюдавший за тестом, предположил, что человеческий пищеварительный тракт недостаточно длинный, чтобы поддерживать такой способ пищеварения, и долгосрочный прогноз D-класса был не очень хороший. В пятом эксперименте, хотя подробности трансплантации в основном засекречены, исследователи обнаружили, что при правильной пересадке люди могут производить больше семян SCP-936, что было бы полезно, если бы фонд захотел производить больше. В последнем эксперименте фонд использовал генетический материал образца SCP-9361 для оплодотворения 31-летней женщины D-класса. Сначала оказалось, что процедура работает. Но в итоге беременность оказалась нежизнеспособной. Фонд SCP совершенно случайно обнаружил еще один интересный факт об SCP-936. Так же, как многие органы SCP-9362 могут быть пересажены людям, SCP-936 также восприимчив к передаче болезней от людей. Во время сбора урожая один из двух D-классов, работавший в качестве ассистентов, случайно передал свой случай реновируса растениям, что вызвало неурожай, погубивший несколько деревьев, и значительно задержавшие исследования. Поскольку эти деревья трудно идентифицировать с первого взгляда, и они потенциально могут находиться сейчас в любой точке Европы и даже мира, фонду приходится задействовать значительные ресурсы, чтобы сохранить образцы SCP-936 во всем мире, поэтому он был классифицирован как Евклид. Все содержавшиеся образцы SCP-936 должны храниться в биоисследовательской зоне 104, огороженной забором для предотвращения несанкционированных доступа и ежедневно поливаться водой. Раз в месяц образцы должны осматриваться двумя физически здоровыми членами персонала D-класса на предмет возможного роста плодов SCP-9361. Если плоды созрели, можно приступать к сбору урожая. Если псевдолюди не используются в экспериментах фонда, их семена могут быть удалены и сожжены, а мякоть скормлена плотоядным существам в изоляции для устранения отходов. После инцидента с вирусом люди, работающие с растениями, обязаны носить защитное снаряжение, чтобы предотвратить возможное заражение деревьев SCP-936. Цензурное описание деревьев также было распространено среди правительств различных стран Европы, обозначив их как инвазивный вид, чтобы помочь в сборе и сдерживании.